Дорогие друзья, к этому празднику нельзя относиться равнодушно. Лично для меня он всегда был и остается святым. В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в истории, наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых многомиллионных потерь. Низкий поклон вам, поколение победителей! За мужество и стойкость, за вашу самоотверженность, с которой вы прошли суровые испытания на фронте и в тылу. Ваш подвиг всегда будет нам примером беззаветной любви и преданности. Уважаемые земляки, будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения и сохраним самое ценное, что завоевано в сорок – мир, свободу, независимость. И самое главное, память о тех страшных, но героических событиях.